КПРФ продолжает борьбу против правового беспредела в отношении директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Напомним, 11 ноября арбитражный суд Подмосковья постановил передать контроль над предприятием группе Рота Агра. В ходе встречи в Госдуме с генеральным прокурором Игорем Красновым коммунисты заявили, что это решение вне закона и направлено против Павла Грудинина, как одного из самых ярких представителей левой оппозиции.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 Депутаты фракции КПРФ вручили генеральному прокурору обращение трудового коллектива совхоза имени Ленина с просьбой пресечь уничтожение народного предприятия. Коммунисты подчеркивают, сохранение совхоза – вопрос, имеющий значение для всей России. Это народное предприятие, ориентир для многих в нынешнем капиталистическом мире, как можно вести хозяйство, как можно добиваться успеха, как можно строить прекрасные школы, как создавать детские сады, как создавать условия для жизни людей, для получения достойной зарплаты, обеспечения социальной сферы. Этот пример мы максимально продемонстрируем в ходе президентских выборов, выборов депутатов Государственной Думы. Конечно, власти очень не хочется, чтобы этот пример распространялся по стране, чтобы все больше большее количество людей поддерживало это движение. Самая жесткая в истории предприятия ⁇ Рейдерская атака ⁇ началась сразу после участия Павла Грудинина в президентской гонке. С тех пор в отношении совхоза, директора и его ближайшего окружения возбуждено более 200 судебных дел. Если бы рейдеры были неугодной власти, если бы люди, которые захватывают совхоз, не согласовывали свои действия с высшей властью, то они бы не добивались таких успехов, не было бы такой масштабной информационной, организационной, юридической, административной кампании фактически в интересах этих рейдеров. Последние судебные решения настолько неадекватны, что их просто невозможно объяснить, признается сам Павел Грудинин. Вдруг ни с того ни сего судья принял решение, что все акции, всех акционеров нужно переспределить в компанию «Ротагра». Почему? Понять никто не может. Это все, что сейчас вот суд примет решение, в вашу квартиру переспределить в сторону, там, не знаю, какого, жителя, или, там, полихата например, или депутата Сабды. Почему? Непонятно. Правда, есть интересные наблюдения. Судья принимает решение, рыдала. Чтобы отстоять совхоз, нужно действовать быстро, подчеркивают юристы КПРФ. Они намерены спорить решение арбитражного суда Московской области от 11 ноября. Мы сейчас будем направлять ряд обращений в правоохранительные органы, в надзорные органы, председателю Верховного суда, потому что это суд общей юрисдикции и контролирующий орган, безусловно, Верховный суд. Также в КПРФ ждут реакцию Генпрокуратуры на собственные обращения и письмо трудового коллектива совхоза. С призывом спасти предприятие лидер партии Геннадий Сюганов обратился и к главе государства. На встрече с президентом я вручил ему целый пакет документов, связанных с неправовыми решениями судей по попытке рейдерского захвата совхоза имени Ленина по нападкам на всех на все народные коллективы предприятий, будь то Звениговская, Мариэл, Усолье, Сибирской, Виркутской области или целый ряд предприятий, которые у нас базируются на Северном Кавказе.